То, что вы давно ждали, то, что вы давно хотели, то, о чем вы думали в прошлом, то, что вам не хватает прямо сейчас. Сейчас мы с вами будем говорить на такую тему, что в нашей компании объявлен предстарт новой площадки Double Mix. Это единственная программа в нашей компании, неуправляемая. И старт состоится 11 декабря 2022 года в 19 часов по Москве. Расстановка будет происходить слева направо на свободные места. Здесь два варианта. То есть первый стол вход 1500 рублей, вариант 2 активация за 3000 рублей, и возможен вариант 3, когда человек активирует первый вариант и второй вариант. Но сейчас я хочу ответить на самый такой а, распространенный вопрос: что такое клонопад? Куда идут клоны с четвертого стола? Итак, мы с вами перейдем на слайд нашего клонопада. Сейчас мы здесь порисуем, и я постараюсь до вас донести что денежный клонопад – это наша общая глобальная матрица в нашей компании. Она неуправляемая. И войти в денежный клонопад самостоятельно возможности нет. Нет кнопки покупки, а, входа в клонопад. Только работая в нашей компании через площадку «Идеальный банк» на данный момент попадают сюда люди. А с 11 декабря также и с новой площадки Double Микс» люди будут попадать тоже в наш денежный клонопад. Клонопад заполняется слева направо на свободные места. Расстановка в клонопаде идет, естественно, согласно реферальным привязкам. Представьте, вот это стою я. Под меня только три человека может встать. Следующая линия заполняется слева направо на свободные места. Все мои клоны, мои лично приглашенные люди, они падают на свободные места и заполняют общеглобальную матрицу. У первого человека его люди падают в его ветку, у второго человека в его ветку, у третьего в его ветку. И так идет от каждого человека. Клонопад постепенно заполняется равномерно. Но если в человек приходит более активный, то есть он быстро начинает развивать свою структуру, естественно, что его люди не будут заполнять и улетать куда-то там наверх. Они пойдут к нему в его структуру, и человек будет зарабатывать быстро и много. То есть приглашать людей – это всегда выгодно в любом маркетинге, в управляемом, не в управляемом. Но в неуправляемом, в нашем клонопаде. В любом случае люди будут зарабатывать активные быстро и много, а не активные. Ну, будут ждать свою очередь, когда начнет заполняться их линия, и они начнут получать здесь доход. Но получать доход здесь будут все, потому что невозможно человека. Вот представьте, прилетел сюда человек, но не совсем активный, и всего у него сюда встал один клон. Его не обойти, его не объехать. Под ним в любом случае вот эти три места, под него встанут эти люди. Кто туда встанет? Неактивный, значит, он будет еще ждать, когда заполнится следующая под ним линия. Под него встанет активный партнер. Представьте, сколько денег начнет ему сыпаться. До десятой линии в глубину идут начисления. Клонов здесь может быть огромное количество, потому что это зависит от активности наших партнеров. Сколько вы сюда будете запускать клонов. На каждый клон идут начисления до десятой линии то есть упал человек деньги сразу падают на баланс для вывода 500 рублей они делятся 50 рублей человеку сразу падает на баланс 50 идет к человеку который выше выше и выше на 10 линий вверх таким образом за первую линию вот на один клон вы получаете три раза по 50 это 150 Заполняется следующая линия, вы опять получаете за каждого человека, за каждого клона по 50, это 450, и так по нарастающей. А клонов ведь может быть много, это только на один клон начисление 4 миллиона – 428 тысяч 600 рублей Но я не говорю что вы утром все станете миллионерами это наша глобальная матрица это наше а, будущее начисление это наш с вами финансовая независимость сколько лет будет развиваться Компания Идеал М, столько лет вы будете зарабатывать по денежному клонопаду. А вот сколько вы будете здесь зарабатывать, это все будет зависеть от вашей активности. Если вы запустите сюда всего один клон, вы будете зарабатывать на один клон. Если вы будете запускать сюда свои клоны, они могут вставать на вторую, на третью, на пятую, на десятую, на любую линию а отчет идет от каждого клона, опять идет 3, 9, 27 и так далее, то есть здесь в клонопаде доходы, да, они до бесконечности, нет начала и нет конца. То есть если в это сравнить, вот к примеру, как многие люди говорят, наша юбка растет и мы встали, то в нашей компании продумано все, это наша одна общая глобальная юбка. Чем больше, чем шире наша юбка, тем больше денег мы с вами зарабатываем. Дай Бог каждому из вас иметь огромную широкую юбку и иметь финансовую независимость в нашей компании. Все продумано здесь до каждой мелочи. Я думаю, что вы поняли, что такое клонопад. Сейчас, на данный момент, люди у нас попадают на денежный кланопад через площадку «Идеальный банк». На втором место в каждом столе у нас идет по одному клону в кланопад. Это управляемый маркетинг. А вот именно 11 числа у нас запускается неуправляемый маркетинг. Это двушечки, это четыре стола. Расстановка пойдет слева направо. И у нас полетит в кланопад с четвертого стола на первой площадке за полторы тысячи рублей. С каждой ножки клон в клонопад, то есть три клона в клонопад. А если человек заходит за три рублей, с четвертого стола с каждой ножки летит сразу по два клона в клонопад. А это и начисление сразу по клонопаду умножайте на два раза. Ведь начисления-то у вас пойдут на два клона то есть нереально можно там деньги-то зарабатывать. А сейчас давайте все-таки вернемся к старту новой программы. Давайте с вами порисуем, порассуждаем. Обратите внимание, все деньги процентов нашей компании на всех площадках начисляются среди людей. Итак, вариант номер один. Первый стол, он накопительный. Человек вносит полторы тысячи рублей. Встал человек, ваш, не ваш, перелив, ведь здесь слева направо люди встают. Полторы тысячи идет в накопление. Сразу хочу объяснить, что такое накопительные балансы. Это деньги начисляются для вашего перехода на следующий стол, на следующую программу для развития, чтобы вы не доставали деньги из собственного кармана, а именно переходили из стола в стол из заработанных денег в компании. Вторая ножка закрывается, получается 3000 и автоматический переход на второй стол. Что происходит на втором столе? К вам встал человек на первую ножку. 3000 тысячи делятся. Каким образом? 2000 они идут в накопление. 500 рублей вы получаете на вывод, а 500 рублей идет вашему спонсору. Приглашать людей очень выгодно, потому что реферальные начисления начисляются по реферальным привязкам. А то, что согласно маркетингу 500 рублей, неважно, есть у вас люди, нет у вас, у вас ножка закрылась, вам 500 рублей. Вторая ножка закрывается, опять 2000 идет в накопление. 500 вам на вывод, а 500 рублей спонсору. Вы ушли на третий стол, и того вы заработали 1000 и ваш спонсор 1000 рублей. Дальше третий стол разбираем. Одна ножка закрылась, 3000 пошло в накопление, вам 500 на вывод и спонсору 500, следующая ножка закрывается 3000 в накопление, 500 на вывод и 500 еще спонсору. Итого получилось 6000 в накопление. Это переход автоматически на четвертый стол. Вам 1000 и спонсору 1000 рублей. Четвертый стол. К вам стал первый человек. Как видите, здесь накоплений нет. Все уже идет вам на вывод. 1500 рублей. Это идет автоматический Ваш реинвест, у вас опять же открывается первый стол, вы уходите к спонсору. Если у спонсора нету первого открытого стола, значит вы идете от спонсора слева направо на свободное место. То есть идет заполнение всех. Дальше 500 рублей идет наклон в клонопад, 4000 вам на вывод. Второй человек встал. Спонсор получает полторы тысячи, вы получаете 4, и опять же идет клон в клонопад. Третья ножка закрывается. Полторы спонсору на вывод, 4 вам, и опять же идет клон в клонопад. Итак, вы на четвертом столе зарабатываете 12 тысяч рублей, 3000 зарабатывает ваш спонсор. Подводим итог. По первому варианту. Вам по закрытию 14 тысяч рублей, а активным людям, спонсорам 5 тысяч рублей на баланс для вывода за каждого партнера. Сколько бы партнеров вы не пригласили, вы будете зарабатывать здесь реферальные начисления. Вариант 2. 3 тысячи. Все умножьте ровно в два раза. Встал человек, 3 в накопление. Встал второй, еще 3 тысячи. тысяч получилось. Вы ушли автоматически на второй стол. Как распределяются 6000 4 в накопление, 1000 вам на вывод, а 1000 спонсору. То есть вы заработаете здесь на втором столе 2000. Со второй ножки опять получается 4 в накопление, 1000 на вывод и 1000 спонсору. Третий стол. 8000 – переход автоматический. Из этих 8000 – 6 в накопление, 1000 вам, а 1000 – спонсору. Вторая ножка закрывается. 6 в накопление, 1000 вам, а 1000 – спонсору. Видите, все деньги до копеечки. Ни рубля не уходят на развитие компании. Все вам, все среди людей распределяется. То есть вы также зарабатываете 2 и 2 тысячи спонсор. Приглашать-то выгодно. Итак, мы разбираем четвертый стол. Только к вам стал человек, никаких накоплений уже нету. За три у вас открывается вновь первый стол. Тысяча рублей, она уходит уже на два клона в кланопад И восемь вам на вывод. Вторая ножка закрывается. Уже три получает спонсор. Два клона в кланопад и 8 вам на вывод. Третья ножка закроется 3 тысячи получает спонсор, два клона в клонопад и 8 тысяч вам на вывод. 24 тысячи вы зарабатываете на четвертом столе и 6000 тысяч получит ваш спонсор. Подведем итог. На варианте 2 вы зарабатываете 28 тысяч рублей за каждый вами пройденный круг. И за каждого приглашенного вами партнера вы будете зарабатывать 10 тысяч на баланс для вывода. Это на самом деле очень хорошие деньги. Если же вы активируете и первый, и второй вариант, ваши доходы уже составят за каждый вами пройденный круг – это 42 тысячи рублей. За каждого вашего партнера, за каждый его пройденный круг – вам идут начисления по 15 тысяч рублей. Делайте вывод сами. Выгодно приглашать людей, либо ждать переливы. Я считаю, что... Только активность приводит к результату. Мы должны все с вами дружно поработать, чтобы заработать очень хорошие деньги. Все на самом деле зависит только от нашей с вами активности и от нашего с вами желания работать и зарабатывать. Мне бы хотелось, чтобы каждый партнер в нашей компании к Новому году заработал а, себе на подарки, на подарки своим близким, а, родственникам, детям. Ну, возможности шикарные. Всем хочу пожелать здоровья, удачи, всех благ, всего-всего-всего самого хорошего. И если только вдруг у вас остаются любые вопросы, пожалуйста, звоните, и я буду рада ответить на все ваши вопросы.